Армянский исследователь, сопредседатель платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артура Гаджанов, посредством азербайджанского интернет-издания, обратился к властям так называемой НКР. В тексте обращения говорится, что 31 марта, в так называемой НКР намерены провести очередные непризнанные президентские и парламентские выборы. В связи с этим обращаюсь к так называемому руководству, этого непризнанного образования. Считаю, что в настоящее время, когда по всему миру свирепствует коронавирус, от которого умирают тысячи людей, проводить выборы, которые не будут признаны, ни в одной стране, и будут проведены при отсутствии международных наблюдателей, недопустимо. Вы подвергаете опасности заражения населения Нагорного Карабаха. Высшей степенью цинизма, равнодушия, безответственности является с вашей стороны проведение выборов. Для вас и таких, как вы, кандидатов, выборы важнее, чем здоровье и жизнь жителей Карабаха. Вся ответственность за здоровье и жизнь населения Нагорного Карабаха лежит на вас и тех, кто поддерживает эти выборы. По вашей вине, тысячи наших карабахских азербайджанцев стали беженцами. Другая часть, карабахских армян по политическим и социальным причинам, также вынуждены были покинуть Карабах. Оставшиеся жители Карабаха подвергаются смертельной опасности. Они заслуживают лучших лидеров, чем вы и вам подобные. Карабаху нужны лидеры нового формата, которые будут защищать интересы, здоровье, благополучие его жителей. Которые смогут вернуть тысячи карабахских азербайджанцев и армян, покинувших свои дома, по политическим и социальным причинам, пишет армянский исследователь.